Банде Гурупада Дандам Бхакта Прафум Банде Нитаха Нанда Сахадитам. Сри Нанда Нанда प्य वा। के पा पता पा भवि म कर बाਲ पய की पाਤ म ब பनवा बਦਤसीਦ Сновбхакти паде деви саттваттойи намо нама Нараяно намаскитта норанче иваналоттамам девинсара сватингве самтату жайо мудире сангиртане кишно кату подеш гоури Бхакти Прамодакша Джагудва Дейям Садапарихабагна Мавишта Духам Титаспадам Сива Виренчанутам Сараням Витатихам Банде Махапурушати бис пуриджитокема пигабаводушва дарши, пурнан рагроса сагросаарумуртихи, сарадиками када кема крош, Шри Кришна Чайтанна Прабху Нита Нанда, Сиаддхи Тогда Шия Дхайта Гададала Расива Садихи आजन મৃত भજ καनका बदात सগ तन कपત कમला তাक्ष વష बर દજवर જগ धर मपाल Кисна, Кисна, Харе Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавана Рупенасадана Рана Гагата Барана Сипурапатибхаджави Шанатам, Ваги Саджо Бадане, Лакшмир, Сачабакшаши, Джассас Техидай Самбихит, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Раму, РАМ Раму, РАМ РАМ РАМ Мапитарто Деви вар трачнари сяю яопи дева, жисмад брашангви муха, ях сангса ранти. Горягостивоти, сисило бхакти сидханто сарसदигуши ми жага поубар. Параманшур Джогат Гуру As a sweeper of Namhatta. Gaudiagoshipati, Sisila Bhakti Siddhanto, Sarashati Goshami Jagaphupad, Paramamsha Jagadguru told Gaudiagoshipati Sishila Bhakti Siddhanta Sasvati Goswami хотел говорил о себе как подметальщики рынка святого имени. На самом деле намахата была открыта. Нитянанде. Нитянанды, Нитянанды Прабху. Шила Прабхупад говорит то, что это наша обязанность как Гауди. И вот наша обязанность участвовать в том, что делает Шила Бхактина такого. В этом очищении Намахаты рынка святого имени вот то, что Шила Бхактина Такур хотел сделать, мы все должны участвовать в этом служении, иначе так много скверных вещей придет. На рынок святого имени Намахату как сейчас, например. И вот постепенно подлинная санкиртана, ягия, подлинная ананда, харикатха, харикиртан, они не могут существовать, если слишком много оскорнений будет. Естественно, мы знаем то, что Шила Прохопад много раз говорил, что бхакти дара никогда не остановится, она никогда не прекратится. Так или иначе, Бхахтина Дара, поток учения Шрилы Бхахтина Такура, он будет продолжаться через, через каких-то особых преданных, как я говорил вчера, это, и наставление Шрилы Прохопады в том, что мы должны сохранять поток учения Шрилы Бхахтина Такура в нашем ежедневном баджане. Мы должны следовать учению Шилы Бхактинанта Кура внутри нашего сердца, и это наша обязанность. Мы должны поддерживать качество. Если нет чистоты, то невозможно удовлетворить Санкхиртанапитву Отца. Сангхертанус Читанимахапрабху. Весь мир, он занят какими-то какими мусорными материальными вещами, удовлетворением органов чувств, сбором денег, славы и прочих материальных вещей. Практически все занимаются этим. И вот на пути бхакти множество опасностей, множество вещей, которые оскверняют этот путь, они мешают. И вот на каждом шагу буквально есть множество колючек, которые пытаются нас сбить с пути Харибаджана. Это и и не практически невозможно избежать они а не пхилаши каких-то красных желаний, гьяна, кармы. Стремления мукти. Это практически невозможно, но все-таки возможно. И поэтому мы мы надеемся, мы полны надежды, поскольку мы знаем то, что наша гурвага она поможет нам, иначе это практически so невозможно, always, и, и поэтому мы всегда полны надежды English, на английском. Есть вот такая песня. Но ну, наш девиз это Парамбьяя Деш Шикишна Санкхертана. И таким образом мы имеем великую надежду, если у нас... Нет надежды того, как и мы это можем это совершать баджан, если у нас нет цели жизни, нет должной веры в Гуру Вайшналов. То тогда наш, наш беспокойный ум ⁇ это наш направитель, тот, кто ведет нас в ту или иную сторону. И таким образом мы можем потерять все. И вот суть в том, кто-то может думать, что я нахожусь в таких проблемах. Вначале я решу свои проблемы, потом начну баджин. Много таких людей, 99% можно сказать, они думают так, что вначале хотят решить какие-то свои проблемы, потом буду думать о баджине. Но они не знают, то, что, что сеть кармы очень опасна, очень запутанная. И такие люди никогда... В общем, от, от сети кармы практически невозможно освободиться. Почему? Поскольку одна карма, она порождает другую карму. Плоды этой кармы свережем одно. Другая проблема приходит, нет, третья, таким образом, бесконечное число плодов кармы и их последствий сваливается на нас. Адьянта значит с начала до конца. С этого материального мира, этот материальный мир, он подобен совместному предприятию. Joking, Это такая шу -шу шутка um Юри дзилагма юридическая, и, То есть, между дживатмой и, и, и материей, хотя дзилагма материя, у нее нет ничего, что, что, чтобы связывал ее с материей, но привязанность остается. И этот весь материальный мир, он сделан из мая И Майя Деви, она, это материя, и в то же самое время есть душа Атма. Если весь мир был бы лишен души Атмы, то кто бы заботился о том, чтобы жить в этом материальном мире, никто бы не чувствовал никакого влечения, осознанно или неосознанно мы заинтересованы в том, чтобы жить, потому что каждый, он обменивается чувством любовью с другими. В Упанишадах говорится, атма — это главное, ради чего мы хотим жить ради души, Если, поскольку сила воли находится в душе. Если кто-то обманут, то это обманут мои, это отдельное, но все же чувство. Радость или несчастья, откуда приходит от души, от атма, если нет Атмы души, то вопросы такого не возникает. И вот Бхагаван так или иначе, он не, не мешает свободной воле джив. Бхагаван, он дал нам свободную волю, если мы хотим прийти к нему, то можем прийти, если нет, то нет. Бхагаван не будет давить на нас, но так или иначе, прямо или косвенно, все контролируется Бхагаваном. наслаждаемся свободой воли, но так или иначе мы не знаем, кто. Но в итоге Верховный Господь, Он контролирует, Он дарует нам плоды кармы. В Гите говорятся такие слова. И вот таким образом все обусловленные души в соответствии с кармой, они вынуждены скитаться по всем этим материальным мирам. Читани Читамрите говорится в процессе скитания по всем этим 14 мирам души, они иногда рождаются в теле царя или нищего, или в форме животных и прочих множеств видов живых существ. В какой-то жизни могут стать полубогами, но и там нет гарантии, что они удерживаются на этом уровне и падают ниже. И поэтому это не решение. Я знаю, вы пытаетесь найти решение своей жизни. Каждый все. Каждый пытается найти решение своей жизни. Но так просто его не найти. Мы движемся в неправильном направлении. Если мы будем пытаться, будем пытаться решить свою проблему, то как мы можем решить в этом природа кармы? И поэтому Састра говорится, Гопадма очень часто говорил это шлоку. И в Гите тоже можем найти такие слова о Арджуне с самого начала с Локи до конца до. Ну, ну, в общем, с высших форм жизни до нишек все эти души, они непрерывно скитаются, цикли циклически вращаются в этом колесе рождения и смерти. И вот нет никакого решения этому, этому как выйти из колеса рождения и смерти, так души рождаются, умирают в материальных телах. И поэтому Богован говорит о удов. Нет, нет решения этой проблемы. И вот, я уже сказал эту шлоку, об этой шлоке, что Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве, что эти души не скитаются с с начала до конца, Все. Это Браманди, Брама. во всех этих четырнадцати материальных мирах души рождаются в соответствии с плодами своей предыдущей кармы, что-то делают, в течение своей жизни зарабатывают хорошую или плохую карму, и потом рождаются в соответствии с плодами этой кармы. И вот пытаются решить какие-то материальные проблемы, но сеть карма очень запутана. Я могу дать пример, чтобы вы поняли. И вот одного примера, я думаю, более чем достаточно. Индра Махарадж. Вот он занял полз Индра, в соответствии с плодами своей кармы. Кто следующий Индра? После, После разрушения, разрушения следующей калпи, кто займет пост Индры, Вирочан может стать Индрой. Его уже выбрали. Что Верочан займет пост Индры, а индра, нынешний Индра куда денется, это зависит от плодов его кармы. И вот этот Индра. Он думает, что я Верховный Господь. Я Царь Небес. Все должны поклоняться Мне. Но это не так. Много раз Виро Раван, Хираня они побеждали этих полубогов и Индра он бежал. So Если они They're столь powerful. могущественны, как Хиронякша и so они, или Равана, они очень могущественны, чем Индра, даже, Индра даже однажды Ravang поработил Инду. И вот что же говорить о нас с вами? Я извиняюсь, но никто не думает о том, что случится после этой жизни, если мы не будем совершать баджан должным образом то, что случится с нами. Как мы можем сказать, что Индра находится в безопасном положении? Если множество раз его скидывали с этого поста, порабощали, или какие-то проблемы постоянно приключаются, даже такое высокое положение, как у Индры, оно и то небезопасно. Не даже свою жену не мог защитить. Вроде смешно выглядит, но что, что делать? Он, чтобы спасти свою жизнь, бежал даже жену, не захватил с собой. И поэтому говорится, в, Бхагаватам, в пославлении Бхагаватам. И вот можно вспомнить, что в пославлении Бхагаватам говорится. И вот Шимат чем от Бога в прославлении говорится в Падму Пуране. Что нет счастья у Индры. Он всегда в беспокойстве. И, и даже какие-то великие цари Чакравати, которые повелеваются всем миром, они и то несчастливы постоянно беспокоятся. Они никогда не могут избавиться от беспокойства, и поэтому пахлад Махарадж дает такой совет, что мы должны совершать баджин. И это совет прохлады Макхараджа. Хираня Кашипу был очень гневен, слыша а это, хотя это очень достойный ответ. Настоящий ответ на множество вопросов. Хироника спросил, что он спросил, что хорошего ты узнал от своего Гурдева и Пахладмакраш, подумал, что Шандамарка они никакие, никакие не гуру. И чтобы выразить почтение отцу, он пошел учиться у них. So, yeah, so. Мой Гурудеф ⁇ это народа. Действительно so, question, И действительно так. И открытый вопрос, что такое хорошо. И Павлад Махарадж произнес такие слова очень прекрасный ответ, мы должны помнить его. О лучший из асуров. Я думаю, что этот материальный мир он полон беспокойств. Нужно пытаться вы. Нужно. Heavily become, sorry. извлечь э, э, органы чувств от э, их объектов. Очень нужно избавиться от привязанности к материальному. И мы можем найти, что там, Павлад Махараджа говорит, Такие слова для тех, кто душ, я, я думаю, особенно для тех, кто родился в человеческом теле, совершать харибаджин — это лучшее решение всех проблем. Пахлад Махарадж говорит, я думаю, что это семейная жизнь подобна сухому колодцу. We'll have to leave this, you know, bondage, we just like a well, under kupam, under kupane, no water, nothing, only methane gas, methane, you know, methane gas, They can find. Those who read chemistry, they can understand, methane gas there, we can die. So, tatsadmanne yasura varja dehinam sada samudh begino diya, samudh begino, always ten My... И вот такие uh, пустые колодцы, выс высохшие там часто метан, юновитый газ образуются. Uh, а материальная жизнь всегда полна проблем, люди беспокоятся о the... всевозможных вещах. Почему люди все заживают материальной жизнью? Кто им сказал, Бхагаван никогда не посылал их в огонь материальной жизни? Бхагаван говорит: я не беру результаты ваших хороших или плохих действий в Гите сказал. Почему вы не понимаете оба, о вашем абсолютном благе, потому что мы находимся в невежестве, хотя Бхагаван уже сказал детям, что не принимает последствий хороших или плохих действий наших? Мы сами создали такие обстоятельства для себя, из-за которых страдаем. Гурупадпадма, не те надо, они зовут нас, идите ко, к нам. Мы... Кто-то думает, что... Он как значимый человек в этом мире, но Гурвашинов, они думают, что мы подобны детям, и они любят нас такой родительской любовью, но у нас должна быть способность принять их любовь и их, их заботу, и она не должна быть односторонняя, мы должны подготовить наше сердце, чтобы принять их милость и в этом крючку успеху, Но мы, не каждый может понять. Мы пытаемся наслаждаться своей собственной свободой. И вот суть в том, много примеров я уже дал. Пахлад Махарас говорит, оставить эту семейную жизнь. Нужно оставить такую материальную семейную жизнь и отправиться в лес и принять прибежище у Шрихари. Здесь лес имеется в виду, не, не, а, не какие-то джунгли леса, находиться в общении с гуру и вешнавами. Поскольку мы физически уйдем в лес, то материя, она втонкая все равно останется в нашем уме, но мы должны полностью избавиться от материальных мыслей, материальных привязанностей. Это гораздо сложнее, чем просто уйти yeah. в лес, и поэтому сегодня мы обсуждаем the очень the важную тему Гундича Марджаны. Материя it может прийти в нашу жизни в тонкой форме или в грубой форме собственности, денег и прочих материальных привязанностей или в тонкой форме. Кто-то думает, что я никак не связан с материей, но материя она в вашем уме, если вы порветесь в вашем уме, то увидите множество материальных вещей, они подобные, как в воде. Если посмотреть под микроскопом, там множество живых существ, множество других вещей. Хотя внешняя вода выглядит прозрачной и пустой. Но при детальном рассмотрении, это множество всего. Или как на небо если мы смотрим, вроде ничего нет, а если взять телескоп, то увидим множество звезд и планет. И нельзя так просто выкинуть это из своего ума. Я знаю, не все могут принять это, но единственный путь, который предписан, и каков же он? Вот в этой шнурке говорится, и Пахлад Махарас Говорит с вами кто нет «Кто может прийти в эту самсару?» Здесь говорится, те, кто отвернулись от Гуру Ващнов и Бхагаван, они могут прийти в эту Самсара, это не это наш дом. В говорится, что мы по своей воле, при приходим в этот материальный мир, чтобы продвигаться всяческим опасностям. Но такие люди думают о себе, как о очень разумных и в соответствии со своими представлениями о разумности, каждый думает о себе, что он очень разумен, но это далеко не так. Вот такие люди, не очень глупые. И вот Бхагаван Схи Кришна говорит, что это глупые люди. И вот -си -Кришна говорит по-настоящему разумный, среди всех разумных тот, кто может понять то, что бхакти это единственное решение. Нет никаких других путей ни карма, ни гена, ничто не поможет нам. И хотя человек смертен, но все же в этом теле он может достичь успеха. И вот чистая сатсанга это главное Гукарна Также говорит, здесь имеется в виду благо Мы должны стать все виды обычной дарма, самсар дарма, самсардарма, социальная дарма какая-то, прочие виды, а дармы обязанности. Телесную дарму, умственную, мы должны все ставить и принять прибежище у Бхагавадхармы. Мы должны обнять, ухватиться за эту Бхагавадхарму и оставить все другие обычные виды дарм, которым следуют люди по своей глупости. И вот Кришна Датская с вами, он дал сравнительный анализ. Много раз я говорил уже, что после этого мы можем найти мало, мало, очень мало людей, кто может, хочет обрести сознание очень мало людей О, во всем мире по-настоящему, кто хочет а, а, обрести осознание. Многие просто под видом дармы занимаются какой-то игрой на показ. Так, можно видеть днем люди заняты различными материальными действиями. Вчера я говорил, самое простое. Самая простая like, работа, это Хариваджин. самое простое действие. Никто не he может believe. поверить. Кто-то думает, speak. что это очень сложно, но я могу доказать. Но люди заинтересованы в какой-то политике, oh, по в больших сложных вещах. Man, Мы пытаемся найти решение в, это, в этому материальному Your миру. Наши попытки в селе, в селе, они подобны тому, что с горячей, горячей сковородки прыгнуть, ground, прыгнуть okay? в горяч, горячий огонь. Проблем в итоге меньше точно не станет. И в этом многие видят решение. Кто-то пытается как-то застраховаться. Но где гарантии, что жизнь по-настоящему безопасна? Если даже Индра не может обезопасить себя, что говорить о нас с вами? И вот после и... вот однажды Индра очень возгордился, и обыхаспате его голову пришел, чтобы дать советы. Индра сидел в обнимку со своей женой на троне. Он видел, что Гурудев пришел, но из-за ложного его не приветствовал его, не встал. И Брихаспати понял, что он развил ложное эго, и я устрою ему испытание, он исчез. Брихаспати пришел на собрание, какой-то праздник там был. Брихаспати ушел, и... но... Они не знали, что их приходит, думали, что он обычный человек. А в чем разница? Те, кто имеют материальные представления о Гуру, они могут совершать баджан бесконечное число времени, но не достигнут успеха. Как э, слон, он, как, когда принимает омовение, потом выходит, э, помущается и... Берет пыль, посыпает себя so пылью, is, и что-то что он мыл мылся от пыли в part? водоеме, и как только он After помылся part, опять, посыпает себя пылью. И в этом наши личные попытки без милости, без помощи Садгуру мы не можем избавиться от обусловленности. И таким образом Индра, когда Брихаспати ушел, и, и он начал думать, куда же Гурудев пропал. Гурдев пропал, исчез из вне, вида. И Гуру таким образом хотел дать ему урок. И вот смотрели, искали, его нигде не было. Гурдев куда-то пропал, он Тардян стал. И вот брех. И вот он начал плакать, что делать я совершил великую ошибку воды из своего Гурдава, где сейчас его найти. И вот кто же может совершать ягию в Годаване. Нужно найти какого-то нового Пудзари, который может совершать ягию. И вот он пригласил Вишварупу Друштанандана. Ты очень могущественный благодаря скезам. И и yes. вот тут мы, мои родственники дальние, твоя обязанность помочь нам хорошо, помогу. И вот организовали ягью. Но этот... Ростанантин, у него отец был демон, а мать из рода полубогов, и поэтому он к полубогам тоже был привязан. И вот когда он совершал ягью, Громко он э, износил имена демонов, но тихо произносил имена полубогов и предлагал им плоды яги также. А наоборот, точнее, но этим полубогам громко предлагала э, асурам тихо. Индра еще не понял, потом прислушивался и смотрит действительно. Громко произносит именно полубогов и тихо, а демонов. Он что а, ты делаешь? Зачем ты, плоды Яги Ассурам, предлагаешь? Он был возмущен возмущении, вынул свой меч и отрубил ему голову. И вот вначале он принял его как своего Гуру. И убийство Гуру очень страшный грех потом он браман ищи. тоже Биттасу. очень плохой грех Биттасу в сказал ты совершил брамахатию твой гуру он, он также твой гуру еще и брат твой дальний Поэтому я отомщу тебе этот... Это, отец Вишварупа сказал, что, вот, поскольку грех убийства Брамана, он преследовал его. И что же делать? Все речи сказали, хорошо, мы организуем ягию. «Возвращайся». И таким образом Индра был в такой и в проблеме и решения не было. Индра пытался куда-то убежать, куда же. Индра отправился в Манасарова на калаш. Он спрятался в степи лот лот лот лотоса. Там Лакшми Девин находится. И вот он принял прибежище в вот, этой Деви в воде. И огонь. И вот огонь он обычно несет в себе плоды Ч части плодов нашей яги. Вот, то есть с помощью этого огня. Эти плоды доносятся до полубогов, но Индра был в воде, поэтому никакой огонь до него с плодами Яги не доходил. И вот он долгое время постился. И после этого решили организовать Асаметха Яги в его честь и просили вернуться. И вот эта Ягия была организована. И вот они хотели освободить Инду от этого греха убийства Брахмана. И тем временем это Трашта, отец Вишарупы, Организовала другую ягу, чтобы, чтобы из плода этой яги появился тот, кто убьет инду, отомстит за его сына. Но мантру неправильно он произнес. И в итоге проблема только усугубилась. Он хотел, чтобы из Яги родился тот, кто убьет Индру. Но из-за того, что произнес неправильное слово, мантра получилось наоборот, что родится тот, кто будет убить Индре. Смотрите, карма как запутана. таким образом опять борьба началась. Поскольку Вритрасур, он пришел на поле боя, и Индра со всеми полубогами они были испуганы. В Вритрасур он был огромного роста, голова его задевала небеса, и на ноги были такими огромными, что он просто топтал этих полубогов, кто мог с ним сражаться. И после этого началась борьба между Индрой и Вритрасурой. Эти полубоги, они все были разгромлены, практически разбежались. И Вритрасур сказал, о, Индра, сколько ты будешь жить, глупец. Зачем ты бежишь с поля боя, умереть? Битве с врагом — это достойная смерть война. И в итоге что случилось? Вритасу настолько могущественно, что Инда было практически невозможно его убить, но Инда, он пошел к какому-то рише за советом. Тот, совершал ему сказали, что нужно сделать оружие yes. из костей этого реша. И вот он попросил риши, чтобы тот оставил тело, дал ему свои кости. Это долгая история, но реша, в общем, согласился. Сделали оружие, с помощью которого можно было убить Вритасура. Смотрите, одна проблема возникла, и сколько за ней проблем последовало. И вот он пришел на поле боя. И в итоге что случилось? Индра, он отрубил руки Вритрасу, но все же Вритрасу боролся. Вторую руку он тоже отрубил. Вритрасу сказал Индра: о глупец, это не время колебаться. Но вот так случилось, что у выпал из рук этот, Это этот, этот, этот как его, меч или что там было у него, и вот он у него выпал, ему было стыдно поднять. И Вритраса сказал, что не стыдись, бери оружие в руки и давай продолжаем сражаться. И Вритраса начал говорить э, очень необычные вещи, Индра был что, индра? крайне удивлен. То, что говорил Бритрасов, он говорил, если у вас no нет желания наслаждаться скверными материальными наслаждениями, если у вас нет are желания are наслаждаться material, ничем материальным, то тогда я могу бросить тебе вызов. Обычно те, у кого есть okay. материальные желания, они Because очень слабы. А саду, почему они столь могущественны? Потому что даже во сне никакая материя him. не может побеспокоить их, so, и поэтому они очень могущественны. И вот он говорит в что если у тебя нет желаний материальных, ты можешь быть со мной, иначе нет. И вот в общем в, ри в Ритрасу сказала множество великолепных вещей из Бхагаватам и, и прочих. И в итоге, когда Индра поднял оружие, он, он в итоге эту ваджру кинул в Инду и пытался отрубить ему голову, это целый год заняло. В он сын Трошты, хотя и явился из огня, все же он его сын. И вот этот сын Брахмана был этот. Индра, когда убил его, еще навлек на себя последствия убийства Брахмана. Опять проблема, то есть целый каскад проблем последовал. Есть 49 вайо, как они родились в череведите дите? долгая история. Но чтобы сказать предваряющие вещи, я говорю, и вот в череведите с помощью Каши 49 детей появилось, и Индра, он хотел всех их убить. И потом, что случилось? Я могу дать вам множество бесчисленных примеров. И вы можете сами обнаружить, что... Материальная жизнь, она приносит множество опасностей. И вот карма, гьяна, все, мукти. мы должны избавиться от этого. Но вот там так уже сказал. Даже не думайте о каких-то благочестивых действиях. Если кто-то привязан к ним, то эти благочестивые действия, они, всякая благотворительность, она тоже может принести за собой очень опасные плоды. И поэтому не нужно стремиться к благотворительности, она, как и греховные действия, не. это все, оно тоже опасно, оно тоже несет за собой какие-то материальные последствия которые будут опасны для нас you, и вот его погас своей сказал можно вспомнить и вот эта обширная шлока, я ее обсуждать не буду, поскольку кунища марджана сама по себе очень обширная, нужно все успеть, там множество сокровенных вещей. Кто-то думает, что это просто помыть комнату или помыть что-нибудь, взять веник, тряпку и помыть, но это нет, не так. Есть глубокая философия за всем этим. И вот Верховный Господь джаганат Сачитание Махапрабху, кто он? это очень прекрасный киртан. Джаганатто Сачираннандан. джаганат джа кто может слушать эти киртаны? Никто не хочет обрести амрита. Никто стремится к какому-то яду. Да, так и что же делать? И вот таким образом, с речитанием Махапраба, он просит служения. Я, он попросил служение, чтобы очистить храм Гундича, но ему сказали, что это не, не твое дело, не, не, не, не, не, не, не твоя обязанность, но Мах праву все равно сказал, нет, я хочу это сделать, я хочу очистить храм Гундича к приходу Джиганатха, И вот он собрал всех преданных, они взяли горшки, веники и пошли с <губь> и дошли до Храма Гундича, поскольку я могу объяснить эту философию завтра день что такое Сундарачал, что такое Нилачал, какова разница между ними, какова баба, какое чувство должно быть в нашем сердце относительно Радхайяна, И вот оттуда Махапабу вернулся со всеми спутниками. И собрал всех спутников с Санкхертона и со всеми, всеми вещами для глубокие очи, чистки храма. Кроме самого Джаганатха, кто может показать нам, как мы должны совершать служение должным образом? Вот Махапрабху, Джаганатха в форме Махапрабху, он показал нам, как нужно очистить свое сердце, чтобы оно стало достойным принять Джаганатха. И вот в первой шлоке Шикшаштаки говорится такие слова. И этот Махапрабху в форме Кришны говорит. И вот Бхагаван говорит, вот сам Бхагаван, Джаганатх, из-за своей любви, он показывает нам, как и что мы должны делать весь год. Только раз в году Джаганатх приходит в храм Гундич на неделю где-то. И вот за весь год скопилось множество мусора, грязи, пыли. И прочего. И вот и все, и вся эта грязь, она может быть сравнена с гианой и кармой. Карма не может освободить нас. This stroke, you know, <coughs> И вот Бхагаван говорит о такие слова. Ishaan, oh, yeah. It can put you in the ocean of она может поместить, до да, карма может поместить нас в океан страданий. И таким образом, карма, гьяна — это не решение. И хотя сначала для гьяна сети или карма сети кто-то должен принять что-то несовершенное бхакти, но все же какой-то бхакти. Поскольку без бхакти, даже на пути Карма гьяны, или йоги мы не можем достичь совершенства, какой-то бхакти должно быть для того, чтобы достичь успеха, хотя сердце таких людей осквернено к всякой карма гьяны, но все же немного бхакти им нужно. Прямо вот в этой шлоке, он говорит, что он отчаялся с помощью знания постичь Верховного Господа. Верховный Господь не может быть побежден никем. Только чистые преданные могут ä, ä, победить Богована своей любовью. И вот это пути все усилены, пути кармы и гьяна, они бесполезны. Махапрабху, он, вот возвращаемся к Гундича Марджане, Махапрабху набрал множество мусора в храме Гундича, что не пыли и прочее, что это олицетворяет, это олицетворяет все наши корыстные желания. Мы вроде совершаем какой-то бхакти внешне, но внутренне стремимся к чему-то. Это подобно мусору. И это покрывает наше чистое сердце. Чистое сердце. Значит, оно должно быть достаточно чисто, чтобы Господь смог явиться там, но, к сожалению, наше сердце скрыно всякими материальными желаниями и прочими вещами. И вот Махапрабу он набрал много мусора в Гундича, и вот собрал это все, поместил собственную одежду, и пошли за... И вот выходите из храма Гундича с этим мусором подальше, чтобы Но выкинуть. От外界. Почему? Почему так далеко они унесли мусор? Если Махапрабу выкинул бы know, весь этот мусор, прям за забор перед входом, то Yeah, you, Ветер бы подул опять бы назад занес, поэтому нужно думать об этом, и поэтому Махапрабху он выкинул это очень далеко от храма, чтобы ветром не занесло назад, и вот Махапрабху вернулся, и после этого опять он Второй раз начал мыть храм Гундичи. такая более такая тонкая грязь начала собираться, его сначала они очистили, так грубо скажу, от крупного мусора, и потом от мелкого начали. Махапрабху говорит, я вижу, я хочу посмотреть, кто будет совершать все, кто будет... В общем, конкурс объявил, кто больше мусора соберет, больше грязи. А кто меньше всех соберет, должен будет, будет накормить всех ващнава в качестве наказания. И вот Махапрабху хотел дать нам урок, что, мы, что гур ващнава это такой компенсирующий фактор, если мы не можем совершать баджана, в должном качестве и количестве, то, по крайней мере, должны служить Гуру Ваишнамом, чтобы обрести милость. И вот, переданные после Кэндрадиом Сарова набрали воды. Далее Махапрабху, Махапрабу начал поливать, брызгать это водой на стены и прочие эти строения, чтобы они очистились. И вот после того, как они все облили водой, они начали эту воду собирать в кучу. И такая большая лужа образовалась грязной воды. И Махапрабху опять взял свои собственные одежды Бахирвасы. Он начал протирать тон, на котором должен был сидеть Джаганат. You know, и вот, то есть они сначала подмели, потом водой полили все, в потом начали way, протирать и таким образом Махапабу хотел дать нам урок, что не должно быть даже никакого запаха, а не пхилаша. И когда Махапабу все очистил, тут тогда весь храм. Он э, стал кристально чистым. И Кришна Дасхи Гаслами пишет, что Махапрабху, он хотел, подобно тому, как Махапрабху хотел показать свое сердце, чтобы люди увидели, насколько оно чисто. Махапрабху хотел показать нам, что если мы не сможем очистить свое сердце должным образом, если мы будем совершать баджан долгое время, все же мы, не факт, что мы достигнем успеха, Ши, джаганат не сможет явиться, если в нашем сердце, если оно недостаточно чисто, даже мукти, мы не сможем достичь. Что говорить о союзе, мукти, салоке, сарупе? или еще какое-то такое возвышенное мукти, даже простое мукти, как освобождение, слияние с безличным браманами, то сложно достичь. Вот есть два вида союджа мукти. Это, во-первых, слиться с телом Бхагавана, и второе, слиться с сиянием, безличным сиянием Брахмана. Это два вида освобождения плохие для нас. Они не очень неблагоприятные. Ващнавы не презирают такое освобождение. И также запрещено желать такого освобождения. Если мы хотим обрести, что говорить о брама Я не говорю об этом, даже другие виды освобождения, как в женщина в том же месте, Шаруфу, где Господь Сарупия имеет такую же форму, to, uh, что и Господь такие желания, таких даже таких видов освобождения, uh, оно uh, нехорошо. Не и тем временем я хочу сказать то, что был очень просто и преданный. Он хотел омыть лотосные стопы Махапрабху. Как бы это не является чем-то запрещенным, но Махапрабху хотел дать нам урок, что Гауди, и вот этот Гауди пришел с горшком воды начал поливать стопы Махапрабу и пить воду, которая мыла его стопы. Это вроде нет, это не, за, не запрещено, ничего плохого нет в этом, но Махапрабу, он явил лилу гнева. Махапрабху позвал Сварупа, Сваруп, смотри, смотри, твой Гудия судит со мной. Смотри, в этом храме Бхагавана он моет мои ноги и пьет эту воду, куда же я... Мне стыдно, это храм Джаганатха, опуская голову, подумает, что делает. И Сваругасай что сделал? Он взял этого человека и вывел. И тот опять пришел просить прощения, прощения, что совершил ошибку. Пробу, простите меня. Махапрабху был счастлив. Но Махапрабху хотел показать нам, что мы все должны, мы все гауди, Мы все должны действовать, все делать под руководством Бхакти, под руководством Сволга северга говорит, что все должно совершаться с помощью санкиртаны. Но Харикатха, который говорит, это который говорит, это тот же все различные виды бахти мы должны делать, но все же мы все должны это делать с помощью санкертаны. Я говорю, харикатху это тоже киртан, тоже Харикатхана, тоже часть является киртаном. Махапарху хотел показать нам, как нужно очистить свое сердце, и тогда можно ожидают, что Джаганат явится в нашем сердце, и поэтому джаганнат никогда не чувствует себя Удобно в сердце карми, гьяни, тапаси, всяких йоги. И на этом так вот пишет в Хиртане. И вот внутри сердца преданного Бхагаван может отдохнуть, поскольку у него нет никакого вожделения кама и всего остального. Нету, а нет Камы у Камыкарутхи сердце очень чисто богван чувствует там себя удобно и поэтому сердце чистых предных богван всегда пребывает и мне нужно закрывать глаза чтобы видеть инджаганат они могут видеть его с открытыми глазами по милости Ваги. я могу сказать Хотя долгое время это займет, но все же должен хотя бы задеть you know, эту тему, Сила Бхагаван написал Баджанархати. Я вчера сказал, то, что Сила Прабхупад наход, иногда вот, находился в соседней комнате на Шила Прохопат. в то время он написал вступление к Yeah. База рахасия, ну, yeah. база написана но введение при фейс при предисловии ну, написано, и комментарии написаны отчилы про вот в том месте сонадзука дакунжи на том берегу реки Сарасвати, есть фотография, где он это пишет, и вот. Вы керосин Керосин и вот там остались вещи с их времён, и в падоке даже, и вентилятор. Как вы получаете все фазы? Какие больше фазы вы хотите? Полис? Вы можете мы не a... yes, okay. uh, должны стремиться к удобству, а должны стремиться к мне должны привязываться ни к чему You know, slim, slim, slim. Oh, <rises> so, that, и вот суть в том, что Бодхисаттва eh, счел, он показывает там категории Есть четыре вида и вот. Первое, Сарупи Брама, мы не знаем, кто мы. В тот день, когда вы обнаружите, что только вы будете просто плакать. И все же, сейчас у нас нет никакой информации нашей. Собственно, Сарупи духовной форме, и Сила он так говорит из шастра, Сарупи Брам, Брам, After that, there потом. there is Махаш перечисляет вот эти недостатки, препятствия на пути Баджана, которые мешают. И вот первое – Рубибром. Второе – Асад Тришна, Третье – Апаратхиас, линия четвертая. Хридайдур более слово слабость сердца. Я объясню значение всех этих вещей. Слово пибом значит забывчивость. Забыли, когда мы забываем, кто мы, кто такой Бхагаван. И вот ваша Сварупа. Вы забыли Вы ее. Забыли Сварупу Бхагавана. Sort of забыли Свапу Садхет Атву и забыли о том, что противоположно Садхане и садья. То есть мы должны понять не только Садхан Садхет и также противоположное, чтобы понять, что такое свет нужно. Знать, что такое тьма, невежество. И вот мы должны помнить, вот первое забывчивость, назову что мы забыли нашего Сварупу, своего Бхагавану, забыли Сварупу Саддан Саддан и поэтому, как сумасшедшим, мы стремимся в неправильном направлении. И вот позитивные мы должны принять а от негативного, отказаться. У нас должна быть такая сарупагена. И асатришна, есть различные виды асатришны это в этой жизни, в этом теле. У нас есть различные желания наслажденческие. И вот даже после оставления этого тела, мы хотим сделать что-то для следующей жизни. Это называется Сатришна. Можно видеть, много богатых людей раздают одеяло бедным или саду. И еду обезьянам, чтобы накопить благочестие и надеяться, что в следующей жизни это накопленные сукрити поможет им. И вот так пытаются подготовиться к следующей жизни. Асатришна, вот значит, жажда такой, жажда чего-то, да, в данном случае каких-то материальных благ. Некоторые люди совершают баджан, чтобы обрести в Вибхути какие-то йогические совершенства сила Он ä, презирал это. Да. Yeah. сила Силабахтипа Мадпурига Шидаргусай Марадж, Сидаргусай -си Марадж, yes. великие вашнава, они могут дать нам все, но мы глупые спросим у них какие-то дешевые вещи. Я видел, кто-то приходил you know, к Махараджу и просил денег. Какие-то преданные с Костарики были очень бедны тоже просили как-то разбогатеть у Гуру Махараджи. Или у Силамады Гасе Махараджи тоже были какие-то ученики очень бедные, Махарадж дал им две руби в качестве талисмана. И вот они до сих пор эти две руки держат на домашнем алтаре. И, ну, сейчас очень разбогатели. В деле живут. Но они не могут понять, что, это, понять, что, это, что это подобное проклятие. Это не настоящее благословение. Как я могу сказать? Махарас был в Делице, с Виндавана, пересадка там была, он хотел что-то сделать. Он Пошел туда, ну к этим людям. Отец его хорошо знает, но даже не поздоровались. Я подумал, что случилось с ними? Проблема, когда люди богатеют, они очень становятся so kind of такими... В общем, kind of mm. kind of пренебрегают другими, могут с саду не здороваться people, и, и, и как-то вести себя так okay, гру достаточно грубо. И поэтому бедность, она, с одной стороны, была благословение. И таким образом, в этой жизни у кого-то есть жажда материальным богатством и люди. <laughs> делать что-то, чтобы <плодисмент> а, какое-то сукрытие, какое-то благо на, не только в этой жизни было, а также на следующее перенеслось потом стремление к различным йогическим what, совершенствам, know, тоже know, в этом know, ничего хорошего нет. That, you know, после uh, этого... И, что это называется, аппарат. тоже могут быть разделены на четыре части? Аппаратские воды из лотосных хари, Бхагавана? в адрес лотосных стоп Харинама Харинама Пабху и в адрес лотосных стоп преданных и других людей, которые не преданы. Но Бхагаван так или иначе пребывает в каждом сердце. И поэтому Вриндава Тхакху пишет «Если вы говорите, думаете о себе как о преданном, или как, как у Вишнави, не столь важно, но все Вишнави в той или иной степени, поскольку все произошли от Вишну, все творения, даже собаки, крокодилы, леопарды и прочее, не все творения Вишну, и можно назвать их Вишнавами из-за моего, что они отклонились на какое-то время, и вот здесь äh, говорится, что оск оск оск оск оскорбление, Опасно не только воды из Бхагавана, его преданных, его святого имени. То есть, и оскорбления в адрес преданных и непреданных, они тоже опасны. И потом возникает вопрос, передает дурь боли, слабости сердца. И это и тоже может быть разделено на различные части, Значит, четыре подвида. Первое. Ку кутинати это да, лицемерие. На каких-то каких мелочей <связывающие> люди иногда спорят. To... И после этого а хочется can... доказать всем, uh -huh. что они какие-то великие очари uh -huh. а или еще кто-то so, хотят прославиться. Uh, you know, uh, И еще... Two very simple. Mm -hmm. So Kutinati after before that there is one that is called actually uh not Sapodishta already I tell you know this way I can remember maybe I you know four types of difference you know that is called uh masterjai. Мат сарджи Кто-то, например, прогрессирует на пути баджина, некоторые люди терпеть этого не могут и пытаются всячески помешать, завидуют. Это тоже очень большой враг в нашей жизни. И вот Махапрабу, с помощью этой Гундича Марджуны, она хочет помочь нам избавиться от всего мусора на пути Бхагават баджина И также есть глубинное значение – то, что с помощью Гундича Марджины Махапрабу он хочет утвердить еще что-то. Когда мы очищаем храм водой, веником, тканью, очищаем до такого кристально чистого состояния, то может быть какие-то, ну какой-то тонкий мусор, тонкая агрессия тоже надо очистить. И вот Махапрабху показал, как он протирал все свои одежды, бахирасы, и подобно тому, как Махапрабху хотел, это было подобно тому, как Махапрабху хотел открыть свое сердце и показать нам. И оно стало, cool оно стало и, и чистым very и, и, и прохладом, аллегория такая, nice он очистил этот храм Бундича до такой степени, что он стал подобным его сердцу, его чистому сердцу. Чистые преданные Парамахамсы сердца всегда. Они, они не, не горят в огне посторонних желаний. Я много раз говорил, что вот, и, объяснял Душ uh, что Кришна лишены лишены uh, всяких посторонних материальных желаний, uh, поэтому они умиротворены. И вот они преданные живут в соответствии с желанием Богована. В любом положении, в любом состоянии, где бы они ни находились, они чувствуют себя счастливо и удовлетворенно на хинди Вот есть такая поговорка. Любая ситуация, к которой мы попадаем по воле Рамы, мы должны... Повторять его святые и, имена и быть довольными. The are, you know. so и вот мы, мы должны быть мукти, очень осторожны, что Джо даже мукте, мы должны избавиться от, от мукти. Никаких, никаких простых желаний не, не должно мешать нам только желание служить Джаганадху. Если мы поем «Джаганадха», то сможем служить ему. Кто-то видит Джаганадха без рук и без ног, но это неправильно. Джаганадх хотел показать, что Джаганадха обнимает Махапаву. Видел Джаганадху как Кришну, Который стоит в обнимку на Сарадхаране. Его чистые преданные видят джаганат, как тот и стоит в обнимку с радхарани и играет на флейте. И это зовется джаганат даршан. Шьяма иначе наш даршан несовершенен. И мы должны быть очень осторожны. И вот, чтобы понять всю процедуру гундича марджаны с самого начала до самого конца, мы должны иметь терпение пытаться все это осознать и усвоить. Мы должны избавиться от посторонних желаний, а не от и всего другого негативного, как у Киртона, можно сегодня спеть. परिते छो जीवा दो नहीं जानू बढधो होये रबये तुमी चैर। अरक्यनो मया जाले, परिते छो जीवा दो, मिनं। ओतितु छोभोगो आसे बंदी होए मायापसे ओतितु छोभोगो आसे बंदी होए मायापसे रोहिले बीक तो भावे दोनों यथा पौराधिनो आर्क्यनो मायाजले परिते छोजीवो или я не могу, Роби, то мне тело. Эхо, не тее то, не тее, Кришно, кипа, синду, Аркано маья жале, мино, мини, Должны помнить этот Киртан, его значение Бхагавана Такур говорит, что мы находимся в океане Майя и мы подобные Малига Рыбе, которая в этом океане плавает там и здесь и чувствует себя чувствует себя удобно в этом океане. Пойманная. И вот такие рыбы, пойманные в сети Майи, должны понять, что мы, как олицетворение этой рыбы, мы должны понять, что если мы пойманы в сети, то это не значит, что мы наслаждаемся свободой. И вот Сила Бахчонна такого говорит, о глупая душа, вы И не наслаждаетесь <"Стут> свободой на самом деле. Силла Бахчонна такого приводит к если взять палку куда-то поставить, то она будет находиться там. Но мы… И, если, если мы действуем под влиянием Майи, это не наша свободная воля. Когда мы обнаружим наше подлинное «Я», то когда мы будем стремиться к, хари -катхе, хари -катхе, к служению Верховному Господу, пока мы находимся под влиянием Майи, то стремимся к каким-то посторонним вещам. И вот Сила Бхактина такого дает совет, что мы можем обрести эту великую возможность, почему мы не воспользуемся ею. Мы можем предаться лотосным стопам Кришны и получить example, доступ, доступ к бесчисленному, трансцендентному you know, духовному миру. В very книге very по защите коров я привел пример. Father, very вот была бедная девочка, но с очень бедной семьей тут мимо проезжал. Какой-то богатый человек увидел и случайно спросил чья дочь. И, и вот он пошел просить руки этой дочери, у ее отца. А, точнее, не для себя, а для своего сына. И, и вот здесь, в нашем месте, где, где он жил в прошлой жизни, Маха тоже такая ситуация была. Но тут этот человек сказал, что вы шутите, у меня даже денег нет на свадьбу. Спросил, образована на Лена, говорит, что не особо. Тут сказал, не проблема, а научи. Вот эти логика какая, хотя. Эта девушка очень бедна, но когда она вышла замуж за сына этого богатого человека, то она стала богатой автоматически. И, и сейчас мы не можем сказать, что она бедна. Была бедна, и, но и также, когда мы придаемся лодочным стопам, Кришны мы получаем Now, yeah, свободный they доступ they're везде they're ко всему духовному, но сейчас из-за влияния, oh. мая у нас ограниченный доступ oh. ко всему. Oh. Ихасангасаранти ваача калпадарваши ке пасенду. Патитанум паабарвашна. So, гундича манжантитти ки? Яя. Сапаса доранга махапрабху ки? Яя. Яя Магангупал прабху ки? Who is feeling reaction of my letter? <laughs> Immediately, I write so strong letter. They right, come here. how much you They're supposed to go to, you know, Bodhina and Kedana, slap them. Come back here, idiot. <laughs> Immediately within two days come. Foolish! You can stay in my lap. Don't go there. Very nice man. Both of them. You wrote me one letter, you can remember. I have the letter. I am in trouble, Maharaj. In family your life, you're feeling attraction in yes. you know? there. That's why out of that power I don't. You give me power? <laughs> <laughs> <laughs> so you <laughs> <that> see the <laughs> magistrate of <on> the letter? <laughs> ah, so powerful.